Здравствуйте, с вами канал Anglionki.ru и это обзор на цифровое пианино Kurzweil PC3. PC-3 – три линейки 9 рабочих станций от Kurzweil, vale, которые пользуются большой популярностью у профессиональных музыкантов со всего мира. Каждый инструмент заточен под самые необходимые станические задачи. PC-3A и PC-3K друг от друга отличаются лишь изменяемой комплектацией комплектации плат с тембрами, а PC-3LE является более упрощенной линейкой с меньшей полифонией, иным дизайном и не имеет возможности расширения количества тембров и подключения к десанде контроллера. Все главные отличия линейк приведены в данной таблице. На передней панели серии А и К расположены цифровая панель, колесо переключения тембров, категория тембров, курсоры управления экраном, по центру экран и кнопки быстрого доступа, слева все режимы и фейдеры. У LE нету цифровой панели и фейдеров эффектов, вместо них имеется несколько регуляторов. Слева находятся колеса тона и модуляции, а также арпеджиатор. В комплекте идет одна педаль. На задней панели расположены входы под флеш-карту, USB для подключения к компьютеру, MIDI-разъемы, регуляторы яркости экрана, разъемы Sync-In и Digital Out, три классические педали, две Control-Change педали, разъем для духового MIDI-контроллера, разъем для glissand контроллера, AUX вход и выход, аудио вход и выход, разъем под наушники и разъем для питания. На LE-моделях отсутствуют MIDI-переключатель Through-Out, разъем Sync-In и AUX, лишь два входа на классические педали и один на Control-Change педаль, а также нельзя подключить духовой контроллер и глиссандер контроллер. Во обзоре мне поможет Артем Пантелеев. Рассмотрим некоторые режимы. Программ – стандартный режим для работы с тембрами с помощью фейдеров. При включении органа КБ-3 управление инструментом меняется под эту группу тембров. Нажав на кнопку Edit и нажав на вкладку алгоритмов на экране, мы попадаем в редактирование VAST. Больше тысячи редактируемых цепочек эффектов и тембров, которые можно менять на свое усмотрение. Режим Setup позволяет соединять до 16 тембров и использовать готовые музыкальные фрагменты. сплит, разделяя клавиатуру на две части. В PC3 очень удобен режим быстрого доступа. Нажав кнопку QSS, выберите на экране ячейку, в которой хотите сохранить свой тембр. Нажав Edit, выберите тембр и сохраните его. Ищейками удобно управлять с помощью кнопок курсоров. Так работает для Сандер Контроллер. Арпеджатор позволяет зажать несколько нот, и они будут играть поочередно. Итак, как тебе инструмент? Я очень давно люблю инструменты Kurzweil. У меня был PC3LE8, сейчас у меня PC3A8 и в этом K8 тоже присутствует очень много функций, которые мне нравятся собственно, в инструментах Kurzweil, за что я их так люблю и, и выбираю собственно их. Потому что тут отличная, прекрасная клавиатура фирмы Fatar на всех инструментах Kurzweil и очень легко и приятно с ней работать. Также моя любимая функция быстрого доступа, которой я все время пользуюсь, поскольку она создает возможность бесконечного числа любимых банков звуков. То есть тут можно выбрать 10 звуков и переключать их с помощью цифровой клавиатуры, просто не глядя, прямо в партитуре если помещаю кнопочку 3. И еще также тут есть бесшовное приключение, ничего нет во многих даже топовых инструментах. То есть, зажав, например, аккорд на рояле, а мне нужно переключиться на какой-нибудь вибрафон, она держится на педали, я нажимаю на вибрафон и уже отпуская педаль, уже могу играть на вибрафоне. То есть это очень важно. Для работающего именно музыканта, особенно если надо работать в оркестрах каких-то шоу, там все очень быстро делается, там, если это музыкальные произведения, или также можно создавать очень большое количество слоев и разделений клавиатуры. То есть так бывает, что здесь какой-нибудь пэт или хор вместе с электрогитарой, которая еще на октаву ниже, а здесь совсем другое, там колокольчики с флейтами. Также надежность инструмента. То есть предыдущий инструмент до сих пор работает. И, несмотря на то, что он перенес где-то, наверное, 500 или 600 выступлений, все, что нужно было, это отнести его, почистить просто пыль, потому что ну, иногда стоит он на улице. И пыль на него, собственно, оседает. А также э, и новый инструмент уже выдержал где-то 100 концертов. Так что, и это еще перевозка, постоянная перевозка. Мы с время работаем в разных местах. Поэтому надежностью может похвастаться инструмент. И, конечно, из-за своего немалого веса он, наверное, такой надежный. Еще также мне нравится, что здесь выведены отдельно кнопки настройки MIDI сигнала, то есть не надо лезть в страшное меню или нажимать 2-3 кнопки, вот так вот shift и еще что-то, чтобы переключиться в меню, где ты можешь просто настроить, чтобы у тебя была подача MIDI из MIDI канала или из USB канала, и играл либо основной звук также, тут можно настроить и канал Видишь, вот тут меняется, 1, 2, 3, 4, 16 MIDI-каналов, тот, который тебе нужен, транспозицию этого MIDI, и также мини мастер это очень важно для меня, потому что мы играем под разные живые инструменты, иногда настроены инструменты 442, 443, ворочный строй, может быть, если меня вот брали в аренду инструмент и играли за клавесин, звуком клавесины, я им как раз очень легко по телефону смог объяснить, как найти, собственно, вот эту вот кнопку Tune. Видишь, это всего лишь одной кнопкой надо сделать, и все очень быстро. Ну и также многие другие глобальные настройки, которыми очень удобно пользоваться. Еще очень важно, что есть USB вход, и я могу загрузить туда какие-нибудь WAV-файлы, потому что для каких-то театральных постановок или концертов, даже элементарно каких-то шоу, очень важно засемплировать какой-нибудь звук. И мне не нужно тащить с собой там MacBook или какой-нибудь сэмплер. Да? Я просто нажимаю кнопку до, и этот сэмпл играет. Здорово, спасибо большое, Артем. Спасибо. Это, это был обзор на Kurzweil PC3. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.